Оля Финогенова предложила прочитать «Тейлим» за мир Беларуси. Она организовала группу женщин в Германии. Девочки с Украины, украинские штаты, активистки читали «Тейлим». Из России нам написали, что э, дорогие девочки, пусть у вас все наладится, мы в России почитаем за вас все десять Телим. Участвует 15 женщин. Потом и на написала, что женщины присоединяются еще и еще. И читают по второму разу. Всем добра, написала. Присоединили женщины и Израиля, Америки, конечно, и Белоруссии. Большое вам спасибо. И хочу предложить сейчас, здесь, прочитать Псалом 27. За мир, за прекращение насилия, за то, чтобы матери не плакали и не страдали дети. Он начинается со слов «Бог, свет мой и помощник мой, кого мне бояться?» Этот псалом читается каждый день с расходыш Элуль, до середины сукот. И пишут комментаторы, каждый, кто читает 27-ю главу из книги Таилим дважды в день с начала Элуля и до праздника Симхат Тора, может быть уверен, что с ним не случится ничего злого. Псалом Давида. Господь, свет мой и мое спасение, Кого я усрошусь? Господь, крепость жизни моей, Кого мне бояться? Когда приближались ко мне злодеи, Чтобы есть плоть мою, Притеснители мои и враги, Они спотыкались и падали. Если встанет против меня лагерь, Не боится сердце мое. Если пойдут на меня войной, На это помощь Господа я уповаю. Одного просил я у Господа, этого желаю, пребывать в доме Господа все дни жизни моей, лицезрить красоту Торы Господа и навещать его черток, Ибо укроет он меня в суке своей в день беды, сокроет в тайниках шатра своего, на скалу меня поднимет. А теперь поднимется голова моя над врагами моими, что вокруг меня и принесу в шатре в твоем жертвоприношение радости. Воспою и играть буду Господу. Услышь мой голос, Господи, когда я возову к Тебе, помилуй меня и ответь. По велению Твоему, сказала мое сердце, ищите меня, моего близости ко мне. Так буду же искать Твоего лица, не скрывает меня лицо свое, не оттолкни в гневе своего раба. Помощью моей Ты был, не оставляй и не покидай меня. О Бог спасение моего, ведь и отец, и мать оставили меня, Господь же взял меня к себе». Учи меня, Господи, пути Твоему, и веди меня дорогой прямой, чтобы устоять мне против высматривающих меня врагов. Не выдавай меня на произвол врагов, ведь поднялись на меня свидетели, в которых говорит дух злодейства. О, пропал бы я, если бы не надеялся увидеть благо от Господа в земле жизни. Надейся на Господа». Амен. Спасибо, Марина. Amen. Спасибо. Амен. Спасибо большое. Это то, зачем мы здесь, да, чтобы всегда быть вместе. Не только в минуты радости на наших семинарах, вебинарах, когда мы вместе, но и в минуты, когда тяжело. И чтобы чувствовали поддержку всегда, во все времена. Амен. Чтобы быстрее наступил мир. И вернемся к нашему месяцу Илу. Вы знаете, что это последний месяц уходящего года. Но если мы будем считать от какого месяца, от Тишрея, а если считать от Нисана, это шестой месяц. И как считает наш, как говорит устная традиция, в дни Иллу как раз был сотворен мир и завершен был в Шабат в Рождество Тишрей. Но месяц Иллу продолжает всегда два дня, а сам месяц не полный, он длится 29 дней. Созвездие этого месяца, рожденные знают хорошо, это Дева. Петула – молодая независимая женщина. Планета – Меркурий, буква еврейского алфавита – Юд, колено а, – Израилева – гад, орган левая рука, качество действия – стихия – земля. На арамейском языке Илу означает э, поиск, на акадском очищение и искупление. Таким образом, это время исследовать наши сердца. Мы всматриваем все свои поступки, совершенные в течение года, вспоминаем все свои грехи, чтобы искоренить их из своего сердца. Илул – это самое богатое время. Сколько всего можно исправить. И важно это время не упустить. Из уникальности этого месяца каждый из нас необходимо знать и понимать, что же происходит. Весь Илул мы ежедневно делаем так называемый хэшбонд нефиш. Да? Дословно перевести это будет счет души. Ну, литературный, может сказать, самоанализ. Сами перед собой отчитываемся для того, чтобы исправить свои качества. Подводим итоги года, чтобы понять свои сильные и слабые стороны, выработать на следующий год программу, которая поможет нам духовно вырасти. И в соответствии с этой программой на суде уже будет решать, есть ли смысл дать нам еще один шанс в следующем году. И сказано в Талмуде, если видит человек, что на него обрушиваются страдания, пусть проверит свои поступки, как сказано, проверим и исследуем наши пути. Давайте сегодня поможем себе в этом самоанализе. С помощью Ольги, нашего раввина Оли. Да, и интересно очень, что месяц Илул, как уже было сказано, он буквально несколькими днями предшествует нашему Новому году, Рошане, Йом-Кипуру, всем праздникам, которые мы называем, в общем-то, большими, великими праздниками и днями трепета. И поэтому нужно как пробудиться и правильно себя настроить относительно всего этого периода, и настроить как, наши сердца, и нам в этом очень часто помогает, э, помогают молитвы «слихот». Вообще слово «слиха» на иврите, вы знаете, это как бы э, прощение, да? когда человек там, случайно кого-то задел сегодня, он говорит «слиха». На самом деле вообще в Танахе слово «слиха» оно относится только к Богу, и только Бог может прощать, то есть только Бог может дать вот эту вот слеху, соответственно, это прощение. Все остальное, это как другими словами, другими терминами называется, это интересно. Вообще, слихот – это такая своего рода литургия, которая сформировалась в течение времени, не, в общем-то, не сразу. Поначалу это были молитвы, как правило, ночью, то есть они начинались за полночь и шли до трех до четырех утра люди практически не спят в эти дни, то есть, есть, вот, например, по сефарской традиции э, слеход начинается с первого дня месяца Илюля, и э, по ашкенадской традиции начинается с выхода субботы перед она непосредственно, но только если до она есть еще минимум 4 дня. Если есть, допустим, 2 или там, 3 дня, допустим, до она, то он начинается, начинается течение слиход за неделю до, то, то есть тоже при выходе. Шабата. И эта ночь, вот когда Шабат выходит, уже есть на небе звезды. Первый раз вот люди собираются на этот слихот. И называется на на таком идишевском иврите называется слихес нахт, да, то есть это ночь слихот. И люди действительно собираются на сегодняшний день. Это очень красивое пение, как правило. Структура этих слихот состоит из пяти таких этапов, пяти частей. Это сама слиха, это прощение, просьба о прощении. Есть пизмон, как вот припев или рефрен. Есть мотивы приношения в жертву Ицхака, которая, слава Богу, не случилась. Есть признание вины, когда люди поют хатану ли фанеха", да, то есть мы грешны перед тобой. И тхина, это значит еще раз как бы молитва о прощении милосердии свыше. И вот эти составляющие как бы есть у этих слихо. Теперь в разных общинах они читаются. По-разному, естественно, есть вариации. На сегодняшний день мы знаем как минимум о 13 -ти вариациях формы вообще слихот, о том, как выглядит эта литургическая единица. Вот есть, например, в, те, кто были в Праге, знают, вот там есть эта древняя синагога Маораля, да, с часами, которые с буковками, да, вот у них есть, собственно, сидур на слихот и так далее, есть другие общины, которые выпустили это тоже. И почему, собственно говоря, читается ночью? Почему слихот надо, например, делать ночью, а не вот там встав с утра с чистой совести, что называется? Потому что в нескольких, как в нескольких источниках, точно так же в нескольких пьют. Тем, что пьют ⁇ это такое произведение литургическое, которое основано на словах молитвы и, как мы говорим, положено на музыку. Если можно выключить, пожалуйста, микрофон немножко мешает. Вот, и музыка восточная, естественно, восточных общинах, в сефардских общинах очень красивая, в тоже. -то. Но в сефардских чем, собственно, музыка это отличается? Она очень веселая очень позитивная. Я как-то помню, даже на занятиях проекта «Кешер в Израиле» мы поставили вот этот пьют, который мы сейчас услышим, а дона Лиход, который, в общем-то, говорит о том, что мы все грешны, и мы просим прощения и так далее. Но музыка настолько задорная и веселая, что у нас наши женщины пошли просто танцевать под него. Вот, это вот вся разница между сефардами и ашкенадами да есть еще несколько моментов но мы сейчас подождите секундочку перейдем к самому этому э, приюту еще хотел сказать что э, что значит э, э, цель вообще этих слехот э, это пробудить наши сердца, во-первых, к тому, что мы сейчас ожидаем вот эти дни трепета, а во-вторых, попросить прощения, именно зная, как вот сейчас вот в этом пью мы услышим, зная, что Бог, Он видит наши сердца изнутри, Он знает все секреты и все, все то, что мы каким-то образом пытаемся скрыть даже сами от себя. И э, настроиться нужно правильно и попросить правильно. да. То есть вот это вот как раз для этого и дано. А почему я не ответила на вопрос, почему, собственно, ночью? Потому что в нескольких источниках мы слышим такой призыв, что э, человек, что же ты заснул? Просыпайся, иди читай молитвы о прощении. Да? То есть несколько у нас есть пьютов, таких произведений, вот, о которых я говорил, положенных на музыку молитв, которые как раз об этом и говорят. И когда когда ты что ты спишь, просыпайся, имеется в виду, естественно, ночью, потому что вроде как утром человек уже вроде как не спит. И сейчас, как раз вот подводя вас к тому, что мы сейчас услышим, мы услышим прекрасный период, который называется «Адонос то есть «Господин» или, или вообще обращение ко, всему, ко Всевышнему, естественно, «все прощающие» или «милосердные», как это лучше сказать. И, в общем-то, музыка у нас точно восточная, то есть вы услышите это сразу. Поют на, на вот, вот в этом конкретном клипе девушки, в отличие от привычных, может быть, нам хазанов-мужчин, поют на восточный манер, несмотря на то, что они все ашкенавские девушки, судя по виду. То есть вот это тоже интересный момент сняла. Это, этот клип сняла консервативное движение, то есть там, где женщины и мужчины равны в своем подходе к, вообще, к религии и к службе в синагоге не только. Вот. И, собственно говоря, интересен он тем, этот пьют, что он написан к растехонам, то есть он написан в алфавитном порядке, то есть от Али в Дотав. Все буквы еврейского алфавита, каждая, каждая фраза начинается с последующей буквы. Вот. И э, все вот это вы услышите. И, естественно, там в конце заканчивается «хата нуля фанеха», то есть «перед тобой согрешили мы» и э, «смелося, будь милосерден перед нами». Один из самых древних пьютов, автор его неизвестен, но музыка его прекрасна, поэтому вот предлагаю вашему вниманию. Порадовать наши уши и сердца. I don't sell вы видите, много очень, во-первых, видно календарь, да, тут написано месяц сишрей, но мы с начинаем говорить еще в илюле, да, в месяце илюль, и вообще, что выбирая там тетрадки, то есть как вот новой записи, новой записи мы желаем, да, чистой и хорошей записи друг друга другу и так далее. Очень приятно узнать синагогу, в которой мы отмечали рождение моей дочки, у которой завтра будет батмитва. Вот, и хотелось добавить еще, что в содержании, собственно говоря, вот с лихот, есть 13 атрибутов милосердия Бога, которое мы упоминаем. И, как правило, когда мы говорим, что вот там 13 это там какое-то там не такое число, обычно в других культурах, да, мы имеем в виду, что в еврейской это очень хорошее число. И очень всегда, как бы, не, не только в, в этих слихот, но и в других источниках мы эту цифру, это число видим, и оно всегда позитивное, оно всегда указывает на что-то хорошее, видите, вот их 13 атрибутов милосердия, например. Вот. А у нас с вами есть еще один уникальный инструмент и это самый ценный дар всевышнего которым он одарил свой народ этот инструмент называется чува в трактате бракхот написано что там где стоят два аллеи чуба, не могут стоять даже самые совершенные праведности и даже тому кто совершил множество преступлений против всевышнего предавал его Тшува переводится тремя словами. Это раскаяние, возвращение и ответ. И хорошо, когда тшува затрагивает три уровня. Это уровень сознания, эмоциональный уровень и уровень поступка. И этот процесс он действует на двух уровнях. Тшува связана да, с человеческими отношениями между людьми. И между нами, и отношениями нашими с Богом. Так как все мы с вами сотворены по образу и подобию Творца, и так как мы проявляем себя в отношениях друг с другом, для Всевышнего это очень важно, как мы вообще строим свои отношения. Потому что когда мы восстанавливаем отношения с близкими, мы как будто возобновляем Прерванный диалог с Богом. Сейчас, в наступлении месяца и руль, месяца милосердия, молитвы, прощения и раскаяния, каждый может сделать что переосмыслить переосмыслить свои какие-то неправильные поступки, да, мысли, отношения и исправить это. И дни этого месяца подходят больше всего, чем другие дни года. В другие дни года обязательно нужно это делать, но эти дни, как говорят, да, такая метафора, такая красивая, царь в поле, он близко, Всевышний рядом. И он принимает наше раскаяние с очень большой готовностью, потому что в Ируле на небесах пробуждается милосердие, и наше раскаяние принимается намного легче. Поэтому сейчас самое время очень хорошо разобраться в себе, проникнуться в самые укромные уголочки своей души и сделать такое самоисследование. А сейчас я предложу вам сделать такое небольшое упражнение. Но перед тем, как вас разобьют на группы, я озвучу, что же вам нужно будет сделать. Представьте, что вы находитесь в истоков в горах, и стоите на очень узеньком таком мостике, а внизу А на спине у вас тяжелый такой рюкзак, наполненный вашими обидами, разочарованиями, злостью, неприятием, какими-то негативными эмоциями. Еще один камешек, и рюкзак перевесит вас, и вы полетите в пропасть. Я сейчас прошу вас, подумайте о том... Что вас обижает? Какая причина может стать обиды, да, которая вас вот в идет ведет? Что, что вас может разозлить? И вот лично вас, и когда вас, вы будете в группе, обсудите это в группе. Что является причиной обиды? Что вас лично обижает? И найдите самый лучший выход, да? стратегию из этого, чтобы освободиться, что с этим нужно сделать. И сейчас я попрошу, поняли задание, да, у вас будет время две минутки поделиться, что вас обижает, какая причина, и найти стратегию выхода наилучшую. И потом по возвращению вы поделитесь. Катечка, раздели, пожалуйста, нас на группу. Одну минуту, пожалуйста. Я очень попрошу Юлию Корнилову передать права организатора на меня, на Project Kesher. Я сейчас являюсь соорганизатором. Да, мне mm -hmm. надо стать организатором. Окей. Okay. Сейчас ждем. Ага, спасибо большое. Наша встреча – это возможность научиться еще некоторым техническим навыкам. Да, да, да, да. Я не могу понять, почему нас не хотят объединять в малые группы. Девушки, если вы дадите мне ровно пять минут, то сейчас я попробую вернуть все, как было. Хорошо? Пять минут просто, прошу, а, дай мало. Ну, может быть, имеет смысл так, так продолжить? Нет, как мы... Тогда давайте, возможно, сейчас мы продолжим. а Потом вернемся к этому упражнению. Согласны? Да. Окей. Okay. Тогда сейчас я хочу вам представить одну замечательнейшую девушку, прекрасную маму, прекрасного педагога, массажиста, вообще шикарную, вообще молодую женщину, активистку проекта Кешер, Анастасия Игзюба из города Луц. Настя, Паша, познакомьтесь, я рада, вот она, замечательная наша Анастасия. Анастасия не просто, о, это, это, это маленький список, того, что я знаю о Насте, она еще очень творческий человек, она пишет стихи, и сейчас Настя немножко расскажет, да, что ей дает вот это творчество, Но она пишет стихи, что это для нее, и прочтет, свои стихи. Настя, пожалуйста. Спасибо, Михаил. Стихи я пишу достаточно давно, еще со школы. Почему я их пишу, я вот так однозначно сказать не могу. Это дает какое-то вдохновение, возможно, какое, ну вот, когда какие-то проблемы приходят, текст приходит мне сверху, и я просто сажусь и записываю то, что мне приходит. И освобождение от каких-то проблем, от каких-то мыслей. Ну, то есть написал и стало... Намного легче, чем, ну, как бы, на бумагу выложить можно то, что нельзя сказать, там, окружающим, либо еще кому-то. А так написал, и вроде как и хорошо, и легко. Вот, сегодня я хочу прочесть два стихотворения. Одно называется «Как трудно жить, подбирая фразы». «Как трудно жить, подбирая фразы, носить одежду, не снимая стразы, заботиться о, везде, о вещах насущных, улыбаться людям вездесущным, терпеть обиды с улыбкой, считать неудачи ошибкой, быть приветливым с чужими умственно и морально хромыми, предаваться тупым забавам, смеяться сквозь слезы над зловом, э, жить средь морального уродства, лжи и предательства господства» скрывать обиду, боль, презрение, потеряв надежду на спасение. Жизнь влачить в кромешной тьме, как это все опустыло мне. И второе стихотворение, оно более такое позитивное, о жизни. Жизнь песок, а мы песчинки, намываемые морем. Жизнь летит, мы как пушинки, несемся и судьбою спорим. Сколько б жизнь нас всех не била, в сердце все равно пылает. Жар, огонь и какая-то сила в наших душах не утихает. Я желаю вам всем, чтобы вот жар и огонь в ваших душах не утихало, и все у нас было хорошо. Спасибо большое, Настя. Прекрасные заключательные стихи. Спасибо за твое творчество, за вообще за твою жизненную такую активную позицию, за то, что ты никогда не сдаешься, всегда идешь, пробуешь. И просто отдаешь творчество в мир. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Ну что, Академия ты теперь можешь нас разделить на группы? Вы знаете, так как сейчас работаю не со своего аккаунта, у меня э, вроде бы получилось, вроде нет. Сейчас я верну права администратора на Юлю Корнилову, перезайду и стану, станет все хорошо. Пусть нам будет хорошо. Великий могучий русский язык, слово «перезайду» — это замечательная фраза. Я вот каждый раз это новое. Ну, как перевести на иврит ее, да? Да. Once again, как-то, да, или на английский, как «перезайду» перевести. Вот даже не знаю. Помогите, дорогие переводчики. Кстати, Анастасия, у нас еще и переводчик. Об этом мы умолчали. Да, в принципе, такого слова нету. Самый богатый русский язык. Да, его можно расширять. Я тогда... я жду, чтобы ты мне попробовала вернуть права. А я давайте повторю, да? Представьте, что вы находитесь высоко в горах, на узком-узком мостике, шахтом, над ущельем. И тут рюкзак за спиной, да? Увешенный вашими обидами, негативом, непринятием. Еще один камешек, и вы падаете вниз. Подумайте, представьте этот образ... И подумайте, что же вас лично обижает. И поделитесь этим с другими женщинами и придумайте, как выйти из этого, что сделать внутри себя, чтобы не упасть, не провалиться. У нас заминка, да? все отлично, я приглашаю вас войти в залы. Интересно, с кем мы окажемся в этих группах. Интрига. Пока на экране нету залов. Все замерли в ожидании. Хать, может, ты одна зашла в зал? Коронавирус. Запрещено собираться. А, видите, почему? Все. Мы раскрыли этот секрет. Слушайте, уже и забыли про это. Да. хорошо и тепло. Так. так. у вас появилось приглашение войти в сессионный зал? в сессионный зал нет. Нету. Страшно. Анна, Зум, не хочет, чтобы мы разделялись? Да, не хочет нас. Это точно. давайте еще попросим. Мне кажется, вам должно было зажечься приглашение войти в сессионный зал. Посмотрите, пожалуйста. А где это где это видеть? Приглашение? У вас должно выскочить это приглашение? Нету ничего. Но мы не сдаемся, мы да. ждем. Настенька, молодец, да. отнимаю тебя. В чате. Только запись на фейсбуке стоит, и все. Так, так, так, так, так. Ну, пробуем. Мне показывают, что все участники приглашены войти. А куда войти-то? У нас ничего нет. Наверное, в одну Ой, большую да. группу. Да, Привошли. да. да. приглашаю в залы и... Предлагаю тогда делиться в чате. Вот что бы мы сделали. Да. Давайте, да, попробуем, потому что вот... Давайте, там, давайте не хочет ваш да. Мы найдем выход все равно. Делитесь, делитесь в чате, и если, может быть, кто-то хочет сказать что вас очень сильно может обидеть, и как из этого выйти, как вы думаете, что самое лучшее будет. А мы будем зачитывать и... На обиженных воду водит, и балконы падают. Что такое обида? Давайте сразу, да, сходим. Да. Что такое обида? Почему человек обижается? Обида – это, ну хорошо, скажу я, это фоксулированная агрессия. Это когда вы разозлились, но подавили, потому что может быть нельзя, потому что социально неприемлемо, и это досело вас. Вы обижаетесь, обижаетесь и обижаетесь. Что с этим делать? Самые обидные обиды от близких. По этой же причине всегда опасаюсь их обижать. Это правда, потому что близкие рядом. И если они уже выстрелили, то точно попали в цель. Знаю, да, стрелять лучше всего. Да, от лучше всего не и оставаться вежливой всегда. Самая больная обида, когда обижают моих родных. Так, согласны тут люди. Окей, это... Что мы с этим будем делать? Как вы думаете, что обидой. Несправедливость а и бестактность. Меня обижают, когда недооценивают, не уважают. Выход — уважать себя всегда. Вспомнить, что хорошего сделал этот человек. могу добавить? Меня обижает обесценивание, да, сейчас с этой проблемой? Еще когда, когда обманывают, самая противная обида. Угу. А как избавиться от нее, чтобы наш рюкзак не перевесился? Как не принимать обиду на свой счет. Угу. Окей, что еще? С можно я скажу? Нет, нет, нет. Одна, одна из самых страшных обид – это предательство, которое а. вообще непонятно, как можно простить до конца. Можно отстраниться, но простить, наверное, тебя предали. Ну, по-разному можно. Можно переступить... А как-то и не обращать на это внимание, но это немножечко как бы тебя, тебя, тебя растоптали и ну как бы проглотить это, вот. или просто отстраниться от этого предательства, продолжать жить дальше и ну, действительно отстраниться то есть ты этого человека как бы отстраняешь из своей жизни вот я так думаю Спасибо. Спасибо большое, я. Вот тут есть очень хороший такой как бы, комментарий. Да? Когда обижают, это то, что ты и так находишь в себе. Поэтому разобраться, почему именно это тебя обижает. Да? Потому что можно сказать, что другие люди – это такой своеобразный тренажер для нас. Если я на это реагирую, значит, есть внутри что-то, что меня задевает. Да? И разобраться – это наоборот большая помощь. Критика да, другого человека, вот, какие-то обидные фразы. Э -э, что, же, что, же, что же мне делать? Сделать такой самоанализ, нефиш о том, что говорила Ирочка. Еще есть версия не принимать обиду на свой счет. Другой вариант э -э, ухода от этого м -м, рюкзака, переполнения рюкзака. Также обиду удел дураков, умные не обижаются, не обижают, а делают выводы. Да. Выводы делают, Делают выводы, да. Почему именно оно тебя так трогает? А, непонимание. А... Это обидчик, как думает, а не я. Да. А -а -а. И как быть, если ты считаешь, что тебя предали? Человек, который предал, так не считает. А, попытаться, наверное, надо с ним поговорить, я думаю, потому что он, наверное, не понимает даже этого. Попытаться заместить, заместить обиду чем-то позитивным, да, сублимация, да, известная на всем словом. Это урок. Спасибо большое. Спасибо большое, Фрин. Это очень замечательное. Да, вот все возле э, ну, правильно, неправильно, не совсем правильные слова, но э, конструктивно да, понять, что больше всего тебя цепляет, на что ты обижаешься. Если ты подавил свой гнев, найти, поговорить с обидчиком, понять, проговорить, да, выстроить этот диалог, разобраться и гостик перекинуть. И тогда будет легче идти по мостику, рюкзак будет легче, не надо будет туда складывать все время. То есть все время разбираться. Не складывать туда, а разбираться, говорить с людьми, заявлять об этом, проговаривать свои чувства. Вот это вот один из таких. Спасибо вам большое. Мы немного так э, этим способом, ну, вот. Прощая себя и других. Да, я освобождаюсь от прошлого. Прощение можно решить любую проблему. Прощение – это дар самому себе. Прощая, я становлюсь свободной. Спасибо огромное, Михаль. Мариш? Микрофон, Мариш? В, в еврейской традиции в еврейских текстах есть такое понятие едет нефиш это друг души он употребляется очень э, в песнях э, в салмах и э, кстати вот э, есть такое, такое стихотворение стих они а летуди вйду ли я принадлежу возлюбленному моему а возлюбленный мой мне это широ ширим и аббревиатура Этой фразы на иврите образует название месяца Элуль». И хочу вам предложить следующее. Может быть, вы посмотрите на свои отношения, на то, как мы взаимодействуем со Всевышним, с Божественным присутствием. А если мы представим, что у нас более близкие отношения, отношения с другом души, и мы можем написать ему письмо, и рассказать как своему самому близкому другу все-все. Возможно, вы захотите ощутить себя как созданного по образу Божьему, если будете относиться к себе так, как вы бы относились к любимому человеку. И в Луль также мы отмечаем способность женщин сохранять свою независимость, индивидуальность, уникальность. В то же время, когда мы вступаем в отношения, мы подтверждаем себя тем, кого мы любим. Ну, и не поговорили еще, наверное, про шафар, да? Это то, что осталось нам, наверное, о чем поговорить, про месяц и люль. Вот. Я пользуюсь случаем, у меня совершенно случайно оказался Раэль в кустах. Вот. Да, это шофар, э, ашкеназский. Э, видите, короткий шофар, потому что обычно йеменский и восточный шофар, они такие, в общем, большие, они э, издают совершенно другие звуки, делаются из рога газели, это, видимо, э, козий такой шофар, насколько я понимаю. Вообще изготовление э, шофара занимает много времени, такой кропотливый труд, когда э, при довольно-таки высокой температуре вынимается все содержимое. Из, из рога животного и отрезается потом вот эта узкая часть, чтобы это стало духовным инструментом, потому что иначе как бы в него невозможно трубить. И, э, э, в общем, мы трубим мы, мы в, шаф, в шафар, как бы у нас в либеральных движениях женщины тоже трубят. Я не буду пытаться сейчас экспромтом это делать, это очень сложно, потому что в духовых инструментах как бы, звук извлекается гораздо проще. В шафаре, если вы не пробовали, то это действительно очень сложно, но смысл в том, что мы трубим тоже естественно. И э, вообще он как духовой инструмент возник, э, то есть мы о нем знаем, естественно, из Танаха, э, когда Муше поднимался на гору за скрижалями, э, и когда вообще он символически присутствовал, даже э, этот шофар в форме именно рога животного, да, э, когда происходило, слава богу, не происходило приношение в жертву Ицхака. И вот, то есть он был на этом животном непосредственно, поэтому вот все время нас сопровождает. Теперь его звуки, вы, наверное, слышали шофар, да? Звуки такие пронзительные, останавливающие, очень такие сильные, очень э, напоминают они иногда или плач, или э, какой-то такой, в общем, возглас, может быть, радости, в зависимости от шафара, конечно. И э, в илюль, обычно в месяц илюль, э, евреи трубят шафар, потому что э, он призывает именно нас остановиться и подумать о том, как мы живем, что мы делаем, зачем мы вообще все это делаем, что мы бы хотели пересмотреть и так, для этого нужно остановиться. Остановиться и, и подумать. И для этого вот э, такой призыв, и мы его слышим, и этот э, звук очень такой э, значимый для всех нас. Была немножко смешная история в Талмуде, в трактате Роша Шана, когда обсуждали вообще, что если, например, Роша Шана, еврейский Новый год, выпадает на шаббат. Мы тогда трубим в шафар или не трубим? Вроде как это музыкальные инструменты, вроде как в праздник, ну как мы вот будем трубить и так далее. И там один из мудрецов говорит, ну давайте сначала потрубим, а потом об обсудим этот момент. Вот Наступила, значит, Рошана, в шаббат они потрубили, и на исходе шаббата все мудрецы собираются обратно вместе, и говорят, ну давайте обсудим сейчас, как вот мы будем теперь поступать в шаббат, будем ли мы в шафар трубить или нет. И тут говорят, ну мы же уже протрубили, поэтому, видимо, так будем продолжать. Вот, поэтому это по поводу того, как, как у нас вырисовывается и обозначается Галаха еврейский закон, да? вот, то есть примерно на, на уровне вот таких вот диалогов. Хотелось бы сказать, что очень часто звуки шуфара, они призывали к радости да. тоже, например, сегодня на свадьбах, особенно на восточных очень часто свадьбах, бывает прям вот жених с невестой заходят в зал, и за ними идут люди с высокими вот этими шуфарами, которые кудрявые, Йеменские вот эти, и трубят в них вместе с барабанами это очень веселые звуки получаются очень такие звонки и, и в общем-то все тоже останавливаются вот начинается новая семья новая жизнь и так далее собственно сам плач вот шофара вот этот звук плача да напоминает тоже о плаче ребенка когда он рождается вот родился ребенок новая жизнь новая в общем тоже какое-то начало собственно говоря как перед новым годом видимо из-за этого и что интересно, что э, трубим мы, естественно, вот, весь месяц олюль, в она, как я уже сказал, трубе, э, и на исходе емки Пура, что, собственно, заканчивает трубление в шофара в, в, в каждом году. Вообще, еще мы слышали про шофар иногда, часто в сочетании с медными трубами, да, это я по поводу Ерихона сейчас говорю, который пал э, через 7 дней обходов вокруг его стен, значит, шофарами и с трубами, и, в общем, из книги Йошуа мы об этом знаем. Вообще, очень часто в древней нашей истории еврейской он призывал либо к войне, либо созывал людей. Вот когда мы читаем, например, на Сукот Тору, нужно было всех созвать, но там 600 тысяч человек, невозможно пройти и сказать, ну, там, вот Вася, приведи, пожалуйста, Петю, мы сейчас в 5 часов встречаемся. Часов не было ни у кого, трубили в шофары. Таким образом, собирали людей, люди понимали, что их зовут, они приходили на это место, и, в общем, так они и собирались, это назывался Ахель, да? вот, когда читала Стора, причем читалось и женщинам, и детям, и всем-всем-всем. Когда происходили, например, молитвы о дождях, и, в общем-то, месяц Иллюль у нас тоже предпоследний месяц, когда мы переходим в молитвах, начинаем упоминать молитвы о дожде, и когда мы, в общем, просим действительно Всевышнего, чтобы Он вот там свои небеса там раскрыл, да, если образно, опять же, Человечего Его, мы об этом говорили тоже, бы человечем, Бога, вот, чтобы он таки открыл свои небеса, и дождь бы пролился на нас, на всех, и не было бы засухи. Вообще, и работали с, с шофарами, как, в общем-то, во всех сказках мы знаем, да, в европейских там тоже, там ходили с этими с трубами, и когда обновлялся еврейский месяц. Вот тогда использовался шафар, и вообще говоря, э, исторически тоже еще одна ретроспектива такая, в эпоху Османской империи, вплоть до освобождения Иерусалима в 1967 году, не было возможности у евреев трубить шафар около котеля, вот около стены плача. И только раввин э, Горен, да, его фамилия была Горен, который вот вместе, значит, э, с со солдатами, которые освободили город, вот он взял и протрубил там первый раз шафар после стольких лет э, запрета. Поэтому вот тоже такое праздничное событие. И, а, еще один момент хотелось бы сказать, почему, собственно говоря, мы вот читаем, трубим в месяц Элюль в Шафар, и на, вечером перед Роша Шанай мы этого не делаем. И мудрецы говорят, почему мы этого не делаем, чтобы разделить обычаи трубления в Шафар в месяц Элюль и Митцву, это заповедь, когда нам нужно трубить в Роша И как мы знаем, даже в субботу уже можно, да? из Далмуда уже мы прочитали, поэтому нет, как называется, последовательного отрубления целый месяц, и есть вот эта остановка на один день. Дорогие женщины, сегодня вот в течение нашей встречи мы очень много узнали, что же нам нужно сделать, да? это и чува, и слехот, и слушать звуки шапара, и так, такую духовную глубокую работу с собой, да? проводить самоисследование. Всегда говорят, что надо делать, а вот чего не надо делать. Давайте сейчас немножко поиграем, и я вам предложу э, выбрать, задумать цифру от 1 до 10, сейчас задумайте. Я открою платформу с, со знаками, запрещающими или, в общем, разные знаки, вы увидите. И это будет для вас знак, чего вам точно не нужно будет делать в месяце и Запомнили цифру свою. Так, я открываю. Итак. Видите? Все видят? Пока нет. Пока нет. Сейчас... Да, запускается. Все. Да. Тот, кто выбрал цифру один. Так. Вот, ваша. Ваш запрещающий знак. Думаете. Что вам точно не нужно делать в месяц Элуй? Кто выбрал цифру 2, вот вам запрещающий вам знак. Этого точно делать не нужно. Берегите руки. Цифра 3. Ловите первые да, метафоры, первые образы. Вот, с чем это связано, может быть, в вашей жизни. Вот. Кто-то, может быть, на даче очень много работает, с лопатой в руках, может быть, хватит. Так, это пять. Это шесть. Это цифра 7. Это вот запрет такой, да? Так. Вот. вот. А, лопата. У меня две лопаты получилось, да? Угу. Ладно. Это я, видимо, так. Тогда. А можно спросить, что такое 5? 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5. Что это значит? Каждый для себя. Каждый решит для себя, что это значит. По я это какой-то дорожный знак. Может быть. А, но а, все, что вам приходит в голову, это будет правильно именно для вас. Вот что вам не нужно делать? Как вы думаете, глядя на эту картинку? Не загонять себя в тупик. Вот, где-то в питье. Упираться в стенку. Ну, а вот ну, это так, а у кого-то может быть по-другому, да? И это будет правильно. Вот. Я надеюсь, все, да, увиделось на что-нибудь где-то записали или запомнили. Я выхожу. Спасибо. Спасибо огромное, Михаль, за направление, которое ты нам указала в этом месяце. И... А... Как мы с вами узнали, что Илул — это время интенсивной духовной подготовки к наступающему новому году, предстоящим осенним праздникам. Месяц раскаяния, милосердия, прощения. Мы ждем милосердия от Всевышнего, но нам тоже следует быть милосердным евреям к неевреям и ко всем созданиям Бога. И а, этот месяц для того, чтобы мы очистились, начали новую жизнь без груза своей вины. Возможно, в Илуле наиболее важное то, что мы можем поддержать друг друга прося и предлагая прощения с полным и открытым сердцем. Если мы используем этот период, чтобы принять конкретные шаги, чтобы стать сторонниками перемен, мы сможем изменить ситуацию. И э, в заключение хотелось бы такую вишенку на торте. Это замечательная творческая женщина. Илу, да? это наше пространство не только для знаний, но и для творчества. Мы уже услышали сегодня прекрасные стихи, а теперь услышим прекрасную музыку. И а, хотелось бы а, попросить вас в личном сообщении кому-то из нас написать, а, чтобы вы могли на следующих встречах представить себя, какую-то свою творческую сторону. Стихи, кулинарию, вязание, какой-то короткий мастер-класс там 5-7 минут. Мы готовы и открыты к этим предложениям. И рады будем показать, поделиться вашими а, умениями, вашими талантами со всеми нашими женщинами проекта Кэшер. А теперь, Лариса, прошу вас. К сожалению, я последних слов не слышал. Кто-то со звуком. Меня слышно вообще. Да, хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер, Лариса. Дорогие друзья, несколько слов об одном из первых Рож в моей жизни, в жизни Белыбад. Мы с ней сегодня обсуждали. Этот рож он был в городе Макеевка Донецкой области на региональном сценарии. Тогда мы еще мало знали, что это такое. и мы все были в гостинице очень такой высотной гостинице, спустились в сквер перед гостиницей, зажгли свечи. И поскольку это был канун Рожгашана, то было предложение каждой женщине э, рассказать о том, чем она завершает год, что в этом году для нее самое важное. И это было так трогательно, так необычно, что этот месяц, это, э, э, рожходыш запнулся нам. Вот. Э, поскольку времени особо нет, поэтому я долго говорить не буду и хочу предложить вам вместе спеть... <Слышко> Молитву Кужавы. И что я хочу сказать, что когда я э, готовилась сегодня, то эта молитва звучит настолько временно, как будто бы э, э, Булат Шалович знал, э, знает о тексте, вернее, знал, когда писал о том, что происходит сегодня в мире. Пока. Земля и а еще яркий свет. Господи, же ты каждому, чего у него нет. У умапу, и не забудь про меня. Пока земля еще верса, Господь, твоя власть, дай рурующим усе власти на власть, в абсолют. Дай передышку червому, Будь до Исхода дня, Кайну дай, Раскай ну, И не забудь про меня. Я знаю, все умеешь, Я верю в лукость твою, Как весь солдат и, Что он как верит артное ухо вихим мечам твоим, как верны мы, мы с неведая что творит. Господи, мой Боже, середок лас мой, ой, семья. Спасибо, Ариса. Ларочка, спасибо. спасибо. Спасибо большое. Девочки, ходы что? А, хорошего продуктивного месяца, а, в который а, исполнились бы все пожелания, которые мы друг другу сегодня проговорили. Ходы что? Доброго, доброго и дел. здорового месяца всем. Ходы что? До встречи 17 сентября на uh, Рождестве. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, большое. спасибо. спасибо. огромное. Спасибо, Здорово. что были с нами. Спасибо вам большое. Хорошего месяца. Мира всем. Мира, мира всем. и здоровья. Здоровья, мира, мира. и удачи всем детям.